Друзья, всем огромный привет! Как ваши дела? Как настроение? А, я решил сегодня показать вам одну идею, которую сам раньше никогда не видел, увидел на просторах интернета и решил с вами поделиться. Что же это будет? Давайте посмотрим видео. Не забудьте подписаться, поставить по лайку. Поехали! Купил в магазине вот такой вот кусок олова. Стоит он 200 рублей. Условно 3 доллара потратил я на него. Вот с ним будем сегодня и работать. Возьмем с вами листок бумаги и напильник. И будем натирать олово. Так, ну, Мне этого будет достаточно. Почему я это делаю на напильнике? Потому что если это делать на камне, то от камня будет также попадать сюда. И у нас получится ну, не, не только одна стружка. Взял пластиковый стакан, обрезок. Ну, любую тару можно взять, подходящую, удобную. Высыпаем стружечку. Берем самый простой вазелин. Стоит в аптеке копейки. И добавляем наш порошок. Ну, теперь хорошенько нужно все это дело перемешать до однородной массы. как понимаете у нас получилась паяльная самая простая паяльная паста ну, сейчас я вам покажу продемонстрирую сейчас размешаю хорошенько получилась вот такая вот кажется можно побольше наточить сделать в один раз тот же самый шприц уложить я просто я просто показать ну и попробовать интерес самому Потому что я такую тему не пробовал, не знаю. Так, друзья, ну не всегда под рукой же есть у нас паяльная станция, или паяльник. Можно вот так вот теперь взять с курточку сделать. Со шприца нанести. со всех сторон. Так, шприца замысли, берем зажигалочку и поджигаем. Горяче. И как видите, у нас провода залудились. Все спаяно. Друзья, у нас получилась с вами вот такая вот паста. Насколько она практичная, насколько она хороша. Решать, конечно же, вам, нужно она вам или нет. Меня никого не заставляю это делать. Я просто показал, увидел в интернете и решил попробовать. Вам же крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.